Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Exilus Games. Мы продолжаем с вами играть в фазмофобию. Пытаемся, короче, призраков находить. Эм... У нас Бенджамин Холланд. Свечает всем, и я пошел в тюрьму один. Угу. Заставит призрака потушить свечу. Сбежать от призрака, пока он находится за вами, стать свидетелем паранормального явления. Так. Ну, пиздец, погнали. Um. Хренометр и ЕМП. Ой, блядь, а почему ничего не видно? Это же мощный фонарь. А куда идти? Пиздец. Куда идти? А вот это вход. Мне кажется, я не туда иду. Да, не туда. Я не успел начать играть, а я уже ни хера не вижу. А, вот вход. Все, сори. Тихо. Ну, на улице достаточно холодно, в принципе. О, ебать. Что, он здесь с самого порога сразу? Или, типа, раз на улице зима, то я не могу на него посмотреть? Ну, с помощью температуры. Дверь приоткрыта. Я! Yeah. Блять, а как его искать туда? Холланд, дай мне знак. Холанд. Холанд, дай мне знак. Холанд, дай мне знак. Холанд, give me a sign. Холанд, give me a sign. Блять, это жесть. А, как тут пройти? О, неплохо. Ладно. Холанд, give me a sign. Холанд. Холанд, ты так Холод. Библок. Ну, я тут типа первый раз в тюрьме. Холланд, дай мне знак. Холланд, дай мне знак. Смотрим, может где-то что-то будет приоткрыто. Холланд, дай мне знак. Пошли на второй этаж. Холан, дай мне знак. Холан, дай мне знак. А как его искать здесь? Холан, дай мне знак. Камера работает, кстати. Холанд, дай мне знак. Холланд, дай мне знак. Да, но не стоит забывать, что здесь еще есть блок А. Холланд, give me a sign. Ты живой? Живей. Ты живой, ты мертвый, ты призрак. Ты ватрушка. Ты кто? Я, если честно, нервничаю. Так, это я открыл. Так, значит, мы уходим из Б-блока. Коллан, дай мне знак. Я не думаю, что он здесь. Так, это выход. Значит, он, скорее всего, в блоке A. я тут еще куча комнат. Что это? А я за мылом не наклонюсь. Нет. Колан, дай мне знак. Олан, дай мне знак. Все мы знаем, что будет, если наклониться за мылом. Угу. Холланд, дай мне знак. Холланд. Мне, ребят, сказали, что можно, можно называть его просто по фамилии. И все. Холланд, дай мне знак. Холланд, дай мне знак. Так, не библиотека. Же света нету правильно или есть да конечно холан дай мне знак а здесь что холан дай мне знак Коланд, дай мне знак. Колон, ты пердун, старый. Там я не был. А, бля, я запутался. А где я был вообще? А я пришел оттуда. Значит, с той стороны, блок A, правильно по факту? Колон, дай мне знак. No mm -hmm. Ной ну, Хорошо. a блок a блок Полон, дай мне знак. Так, осматриваемся здесь. Давайте сначала по первому этажу. Опа, открыта камера. Полон, дай мне знак. А там что? Полан, дай мне знак. 1.9, 2,3. Опа, минусовая температура. Все. Записываем в журнал Минусовую температуру. Минусовая температура. Блок, Эй. А подожди, Холанд, дай мне знак. Холанд, дай мне знак. Холанд, ты здесь? Are you hear me? Are you here? me, Холанд? Ну, я думаю, он внизу. Вот здесь. Двери открыты. Холон, дай мне знак. Мишка валяется. Холанд, дай мне знак. Холланд. Холанд, дай мне знак. Холланд, дай мне знак. И здесь? Сейчас он меня выебит. Холанд, дай мне знак. Я предполагаю, что он тут. Но здесь температура 2,2, да? Значит, не тут. А, -а, -а. стоп-то, это на улице минусовая температура получается. Но я МП сработала здесь. Возможно, он сверху. Да, вот это мне. Так, а если попробовать вот карту придумать, как она вообще выглядит? Или взять просто, открыть карту так? Не, ладно, так дело не пойдет. Значит, будем двигаться сами. Мы мальчики взрослые, самостоятельные. Олан, дай мне знак. О, вот еще открытая камера. мура. Вон там еще одна открытая. Олан, дай мне знак. Тут минусовая везде, правильно? Нет. Кстати, смотри. Минусовая только внизу. Холан, дай мне знак. Холан, дай мне знак. Так, ну сработало оно только внизу. Так что я думаю, он там и есть. Голан, твою мать, дай мне знак, сука. Щит ретард. была пятерка? Где, где, где он? Вот он? -д? А, а чё... Какого хера, блядь? Это же нечестно. Мимик. Классно. Остался детям паранормальное явление. Ну хоть страховка сработала блин ладно одному в тюрьме сложно хорошо так ну точно не не в школу давайте наш любимый дом первый купить фонарики а Благовония купить. купить. Зажигалок купить. Давай крест купим. Все, у нас все есть. Бля, вот это он на меня резко напал. А, ну это еще средняя сложность. Ладно, я еще... Ищу... Я еще новичок, а чего от мне хотел? Бля, вот я высаживаюсь от них. Джерри Крафт. Датчика движения нету. Засистите призрака... О, у меня есть направленный микрофон. Найти доказательства присутствия призрака при помощи датчикатора МП. Поехали, по стандарту. Раз, два. Не то. Три. Лёп. Ой, здесь хоть светло немножко. Бля, как зовут? Кайли, Келли... Вроде, Келли нет. Джерри. Джерри Крафт. Джерри Крафт. М -м -м. Так, хорошо. Поехали. Джерри Крафт, дай мне знак. Сука. Джерри Крафт. А, света нет. Опа. Дверь-то была пред. Это в подвале, бля. Тихо. На таланте зашел. Все сделал. Ебать. Вот он тут стоял. Блять, пиздец. Джерри Крафт, дай мне знак. Блять, какие мурашки побежали. Ой, сука. Тут он был? А ты мой сладкий. Джерри Крафт, ему не знаю. Я уже все, я в шоке и в истерике. У меня, блядь, мурашки по коже бегают. Я уже не знаю, что я хочу, что я могу и что мне надо. Джерри Крафт. Джерри. Джерри Крафт. Опа, оп, оп, оп, оп. Джерри Крафт. Джерри Крафт. Крафт, крафт, Джерри, дай мне знак. Покажи себя, расскажи о себе, кто ты есть. Минусовая температура. Супер. Это подвальный призрак. Улики. Минусовая температура. Так. Стоп, тут тоже была минусовая? Нет, только в подвале. Мне рассудок не посадил. Вот это он мне вначале показал себя. А что так люто с самого начала там? Надо было там ЕМП оставить. Ладно, пошли. Сейчас мы все сделаем. Вот так сходу. Я уже не боюсь, ну, типа я боюсь, но я пытаюсь просто увидеть их. Вот здесь он. Джерри Крафт, ты здесь? Гимиссайн, Джерри. Джерри? Give me a джерри. Дай мне знак, Джерри. Ответь мне. Джерри, плиз. Can you hear me? Джери, гев Хеллоумен, Джерри Крафт. Джерри Старкрафт. Ай, ты мой шалун. <связывается> <связывается> Ну-ка, блядь, что так жестко? Не хочет он микрофон отвечать. Хорошо. Свет вырубил только в подвале. Так, давайте доберемся и подумаем, что взять. Нам нужен направленный микрофон, у нас была только минусовая температура. Это может быть демон, который с самого начала напал. Давайте-ка я на всякий случай его выберу, если вдруг отвалюсь. Да? Что у нас еще есть? Что у нас еще есть? Эм.. Так, мы можем посмотреть огонек и отпечатку. Ой, секунду, сейчас чихну. Или не чихну? Не, не чихну. Еще бы чуть-чуть стихнул бы, жестко. Так. Опа, есть отпечаток. Отпечаток друг. Да, я мне кажется это демон. Выключи свет. Пошли в подвал. Огонек видим? Так, я огонек не вижу. Куда бы так камеру поставить? Опа. Ой. Вот так. Так, ладно. Но ЕМП 5 не было, правильно? <У> а у демона и нету МП5. Значит, у нас есть лазерный проектор, радиоприемник, записи в блокноте. Так, пойдем блокнот поставим. М -м -м. Так, это я выполнил. Супер. Так, блокнот. И лазерный проектор. Вообще, в теории, было бы здорово, конечно, побегать по квартире и посмотреть, что там. Но демон же свет вырубает. Джерри Кравт, дай мне знак. Mm. и до съебы. Да, я такой. Я такой пугливый, сцекливый. Ну а чё он, блядь, в самом деле? Так, направленный микрофон. Чё у меня по рассудку? О, была, кстати, токтенность. Рассудок у меня в норме. Я могу взять вот это и вот это. И пойти поискать какие-нибудь косточки, фотки на первом этаже. Даже если он там сагрится на меня. С ним. Ну, согрелся, блядь. Ну и что теперь с собой делать? Там пухтер включи. О, кость. Нихера кость, блядь, огромный позвоночник. Так, здесь ничего нет. У нас еще есть эта комната. Ребята говорили, что есть очень много всяких штук. Не музыкальная шкатулка. Или может на моем уровне сложности такого нету? Возможно доска уиджи будет. Джерри Крафт, я тебе в рот кидал. Что я на белорусском заговорил. Джерри. Я не знаю, услышал, он у меня здесь нет? Джерри Крафт, дай мне знак.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 Джерри Крафт, дай мне знак. Напиши в дневник. Еще такой душный? Джерри Крафт. Дай мне знак. Поговори со мной. Джерри Крафт. Can you hear me? Джерри Крафт. Ты меня слышишь? Джерри Крафт. Мне кажется, он не хочет со мной разговаривать это слово совсем. Почему-то. Джерри Крафт. Джерри Крафт. Джерри Крафт. Я знаю, что я херня занимаюсь, но он вообще на меня никак не реагирует. Джерри Крафт, дай мне знак. Блять, ну иди сюда, Стик уже. Погодите, пойду призрачный огонек посмотрю. Что у нас есть? Демон Ханту Мимик. Я склоняюсь к демону. Он мне так сразу показал себя вначале. Есть призрачный огонек? Бля, ну ничего не видно, да, если что-то и летает? Так, но ну призрачного огонька я не вижу. Демон мимик. Если не оставить записи в блокноте, то это мимик. А что про мимика пишут вообще? Подражатель, который копирует черты повезения других мимик, может имитировать даже другие виды призраков. Призрачные огни. Радиоприемник. Но, блин, я не знаю. Я почему-то сомневаюсь. Ну, пошли еще раз. А что у нас с этим с рассудком? Стоп. 64%, нормально. Less less chance chance craft Lara Craft. Can you hear me? Give me a sign. Give me a sign, it's a sign. Why you talk to me? Лоу. Лоу. Крафт. Дай мне знак, поговори со мной. Ублюдок, конченый ты, гребаный сутин, сын. Я на тебя стою, трачу время. Мы ждем, ждем, когда появишься, посмотри на твою личко-мордочку. Дядя. Дядя. Отлично! Отлично! Отлично! Давай еще. Еще. Еще дай. Дай мне что-нибудь еще. Дай мне что-нибудь еще. Дай мне что-нибудь еще. Короче, я так понимаю, он забил на меня болта. Большого и сочного. Правильно? Скажи что-нибудь в рацию. Что он дневник бросит? ЕМП-3. Значит... Мне пизда. Пошел нахуй! <связать> Блядь. Я надеюсь, это был мимик. Я правильно выбрал. Только не демон. Джин? Какой нахуй джин, сука? А ну иди сюда, тварь. Какой... Какой джин, блядь? Какой джин, блядь? Где эта тварь ебучая? Какой МП-5? А МП было 3. Максимум 3 МП было. Вот ты сука. Что ж, ладно. Получились неудачные вылазки. Но, тем не менее, понравилось видео. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями от прохождения игр в комментариях. 111 человек, мои подписчики, мои зайки, мои сладенькие булочки. Я очень рад, что вы со мной. Я вас обнял, приподнял, поцеловал. Я желаю вам крепчайшего здоровья. Всем, в том числе. Крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.